Друзья, всем привет. В этом видео я поделюсь сейчас, сколько компания TLC Total Changes выплачивает с повторных закупок. Смотрите, сетевой маркетинг – это прелесть нашего бизнеса в том, когда ты получаешь пассивный растущий доход. И когда ты привлекаешь людей в бизнес, и они каждый месяц покупают для себя продукт на 40 баллов, у нас в компании 40 баллов стоит либо витамины, либо чай. Либо любой другой продукт, ты получаешь баллы 40 CV. С повторных закупок компания выплачивает 40 CV. И сейчас в этом видео я поделюсь, что это может, во что это может превратиться, если у тебя большая команда, сколько ты можешь заработать? И система очень простая: как мы работаем? Я пью продукт, покупаю для себя раз в месяц 40 CV это приблизительно 70 долларов. И я подписал в бизнес два человека, помог этим двум людям подписать каждому по два и научил их делать то же самое. Они пьют для себя продукты и приглашают каждый по два человека. И давайте посчитаем, что из этого получится, сколько человек в TLC может заработать денег. Смотрите, вот берем мы. Так, Так, так, так. Так, есть у нас. Давайте. Смотрите. Я пришел в бизнес. Вот я пришел в бизнес, зарегистрировался, купил продукт, и я начал подписывать людей. Подписал два человека, одного слева, одного справа. Они купили на 40 CV продукт. Что я с этого зарабатываю? Смотрите, я подготовил себе черновик сразу, чтобы. Долго здесь не писать, не считать. 40 CV слева, 40 CV справа. Выплата 10%. Я заработаю с первого уровня 4 доллара. Со второго уровня мои партнеры пригласили каждый по два человека. И мой товароборот составил 80 баллов слева, и 80 баллов справа. 10% это составит... 8 долларов. И таким образом каждый покупает продукт, пьет чай, кофе, витамины, косметику, неважно. 4 человека, да, вот 2 человека, здесь 4 человека, здесь 8 будет человек. 8 человек и товарооборот составит 160 баллов слева, 160 баллов справа. 10% мы считаем, это получится 16. Долларов. На четвертом уровне 16 человек, товарооборот будет 320 на 320. Доход будет 32 доллара здесь, 10%. Это ранг ученик называется. На пятом уровне 32 человека, которые будут покупать для себя продукцию. Товарооборот составит 640 баллов слева, 640 баллов справа. И на этом уровне... 10% компания выплатит мне 64 доллара. Этот ранг называется у нас менеджер. Следующий. На шестом уровне 64 человека уже будет. 64 человека. И товароборот будет 1280 слева и 1280 справа. И это говорит о том, что... Ты достигаешь ранга директора, и тебе компания выплачивает уже с бинара 12%. 12% это составит 153 доллара. Это ранг директора. Когда ты только достиг ранга директора, у тебя включается выплата с первой линии 50% и со второй линии 10% от заработка ваших людей по бинару. Помните, мы пригласили два человека только в бизнес. Седьмого уровня у нас будет 128 человек и товарооборот будет уже 2560 CV, слева и 2560 CV справа. Здесь будет выплата 12% с бинара с меньшей ветки и доход составит 307 долларов. Здесь ранг «Восходящая звезда». Восходящая звезда. И с первой линии идут выплаты 50%. И со второй линии тоже 10%, как и у директора. И здесь компания э, дарит вам возможность, э, дарит 20 пробников, которые вы можете распространить э, в Америке, в Канаде. Подарить вашим друзьям, знакомым, компания отправит на пробу любой продукции. Чай, кофе, витамины. Итак, на восьмом уровне у нас будет 256 человек. 256 человек. Товароборот составит 5,120 слева и 5,120 справа. Здесь уже у вас будет выплата 14% с бинара, и составит она 716 долларов. И ранг этот будет называться исполнительный директор. Исполнительный директор с первой линии получает 50%, а со второго со второй линии уровень уже 20%. И мы к этому вернемся сейчас. Давайте я возьму 12 уровней, посчитаю, 512 человек. Товарооборот будет 10-240 слева и 10-240 справа. И выплата будет 17%. 17% составит 1740 долларов. Если у вас есть возможность, вы можете со мной... Писать, просчитать, чтобы вы поняли сам принцип выплат TLC. С первой линии матчин бонус это будет выплачиваться 50%, а со второй линии будет выплачиваться 30%. Вы заметите, что со второй линии растет бонус. И чем больше у вас людей. Э на втором уровне, тем больше у вас и доход, естественно, количество людей растет. На десятом уровне э, будет 1024 человека в команде. И делать они будут, тысяч 20 480 слева и 20 480 справа. Здесь выплата будет с бинара уже 20 процентов. И доход составит 4096 долларов. 4096 долларов. Это ранг у нас называется национальный директор. Национальный директор. С первой линии выплата 50%. А со второй линии 40%. Давайте еще два уровня посчитаем. Одиннадцатый уровень у нас будет. 2048 человек, с которых мы тоже получаем баллы. И с любой глубины, в ТЛС выплачиваются баллы, поднимаются с любой глубины от повторных закупок. 40 960 слева и 40 960 справа. На этом уровне 20% выплаты с бинара и доход составит 8192 доллара. Это для лидеров уже. Люди, которые пришли за деньгами. Национальный директор получает с первой линии 50%. И со, второго, со второй линии он получит тоже 40%. Давайте 12 уровень, чтобы вас... Не затруднять этой математики, но вы итог просто посмотрите. С 12 уровня компания будет четыре человек, которые купят для себя продукт на 40 баллов. И товароборот составит восемьдесят тысяча девятьсот двадцать баллов слева и восемьдесят девятьсот двадцать баллов справа. 20% процентов выплаты с бинара получится. Сумма шестнадцать тысяч. 384 доллара. Этот ранг уже называется глобальный директор, и э, глобальный директор. Он получается из первой линии 50%, и со второй линии тоже 50, э, со второй линии 50%. Смотрите, что получается. Вы подписали одного человека слева и второго справа. И с ранга, начиная с ранга директор, вы зарабатываете с первой линии 50%. Как это высчитывается? Смотрите, вы подписали два человека, вы директор, а ваши два человека, значит, в ранге менеджер. Они идут шаг за шагом, за вами след след и повторяют вас. У них будет, они заработают 64 доллара. И вот, например, вы директор, и с первого уровня у вас в первой линии Два человека, человека, которые заработали 64 доллара, умножаем на 64 доллара, они заработают 128 долларов, ваша первая линия. Вы получаете 50% от ихнего дохода по бинару, и вам компания выплатит 64 доллара. А вторая линия, во второй линии, это ваши люди, если вы директор, Первая линия менеджеры, а здесь э, ваши ученики, 4 человека, вы двоих подписали, а ваши люди, каждый по 2, у вас во второй линии 4 человека, которые заработали по 32 доллара за этот период. И это составит 128 долларов со второго уровня на ранге «Директор» вы получите 10%. Это составит 12 долларов. Итого в ранге директор вы, кроме 153 долларов, вот 153 доллара вы заработали по бинару, и плюс вы заработаете 76 долларов matching бонус 153 плюс 76 долларов. Итого вы заработаете 220 9 долларов. Это ранг директор. Давайте вот напишем здесь бинар, а здесь matching бонус И сейчас давайте просто запишем. Я седьмого уровня вам продиктую. Восходящая звезда. Доход будет 307 долларов с бинара плюс 178 долларов matching бонус Это будет восемьдесят 5 долларов. Дальше. Исполнительный директор получит 1145 долларов вместе Мэтчин Бонус и Бинар. Региональный директор 3714 долларов. Национальный директор 6981 долларов. На одиннадцатом уровне национальный директор получит 15 тысяч ноль доллара. На двенадцатом уровне глобальный директор заработает 32 две тысячи семьсот шестьдесят долларов. Что как он получит? Давайте я вам покажу на глобальном директоре он по бинару получит 16 384 доллара. Уже посчитано, да, у нас? И э, глобальный директор, он с первой линии получит 50%. У него 2 человека. Если вы глобальный, у вас на первом уровне будет 4 человека, которые заработали по 8191. 4 человека по 8191. И вы с этого товароборота... Это будет 32 700, вы получите 50%. И 50% это составит 16 384. То есть, друзья, здесь уже идут очень большие цифры, и вы можете сесть, проверить, посчитать, сравнить уровни, прибавлять уровни. И дальше в глубину можно 13-14 уровень, и будет товарооборот расти. В следующем видео я покажу пример, если э, сделать приглашение 5 по 5. Чем больше э, первая линия, чем шире первая линия, чем больше мэчинг бонус будет. Чем больше ваша глубина, тем будет больше бинар. Поэтому, друзья, подписывайтесь на мой канал. И можете посмотреть вот после этого видео. У нас еще есть два вида дохода от клиентов и от привлечения людей. И этот маркетинг план очень щедрый. Компании выплачивают и от клиентов, и от привлечения людей. Я вот показал вам бинар, imagining бонус, как работает. То есть, сеть я перейду на камеру. Друзья, солнце свечи, скоро весна будет. Друзья, бинар и линейка очень сильно работает с повторных закупок, когда. У вас уже есть структура, и люди постепенно покупают продукты для себя. Кто-то чай, кто-то витамины. Из этого складывается пассивный растущий доход. Все, друзья, всем пока-пока, всего доброго и до скорых встреч.